тема пойдет о том, кто может быть коучем и что вообще такое коучинг. Буквально сегодня утром я сделала такой себе простенький пост о том, кто может быть коучем, о том, почему сегодня так много информации, почему так модно сегодня обучаться. И действительно, на головы тех, кто развивается, на головы тех, кто ищет что-то новое, учится на всяких тренингах, семинарах, поднимает свой уровень жизни, в здоровье, в отношениях, в бизнесе. На их головы выливаются сотни, тысячи, миллионы обучающих программ, курсов и так далее. Так вот, буквально сегодня я написала пост, где написала о том, что... Про коучи, короче, что коучи-наставничество, коучи коучинги-наставничество, коучинг-наставник э, коучи – это сегодня одна из самых востребованных направлений в сфере онлайн-образования. Привет, привет, кто присоединяется. Так вот, я вам кратенько скажу, что я около 10 лет уже в онлайн-бизнесе, в онлайн-бизнесом ну, громко сказать, онлайн-предпринимательство, онлайн, -предпринимательство, онлайн Практика у меня, я ушла из государственной службы психодиагноста, психотерапевтов, И дальше пошла развиваться и поняла, что ну, никуда не денется, надо идти в интернет. И вот я с 2012 года, по сути, нахожусь и образовываюсь постоянно. Так вот, я думаю, вы заметили, сейчас скажу такой краткий ракурс, не ракурс, а краткий такой экскурс. В 2009-2010 годах Онлайн образование только начало выходить на рынок. Помните, да? В одиннадцатом-двенадцатом вот в трендом стал, трендом уже стал инфобизнес. Я помню, я начала обучаться инфобизнес-двору Андрея парабелома Царством Небесным он недавно ушел, это большая потеря. И мне очень жаль, что, ну это не слово, не то слово, что очень жаль, это величайший человек. Мне повезло, что я училась у его первых проектах и проходила у него виртуальный коучинг. Так вот, в 2012 году онлайн-бизнес стал прям, прям вот, вот, стал трендом. В 2013-2014 стал появляться коучинг. Он пришел к нам из Запада. И вы это тоже знаете. Кто это знает, напишите плюсик, кто это знает. Тогда мне было интересно, я не понимала, а чем же, блин, отличается тренинг от коучинга? Ну, тренинг я как НЛП-мастер, тренер личностного развития, я там нарабатываю, помогаю людям нарабатывать их навыки. Навыки в общении, навыки в самодисциплине, навыки там управлять собой, навыки планировать свою деятельность. Ну, во всем навыки. Вы знаете, что сегодня то, что у нас есть, это... Результаты наработанных наших навыков. Согласны со мной? Так вот, сам по себе коучинг пошел в развитие где-то в 2013-2014 год. Вот пошел так, вот стал уже таким активным. Сегодня в, под постом в Фейсбуке мне написали Да, коучинг это будущее, да, это не будущее, это уже вот шагает по планете нашей, по крайней мере на постсоветском пространстве. 13-14 год прям бум был. Почему я сегодня об этом говорю? Сегодня я буду с вами говорить немножко о том, а вы задавайте вопросы, кто из вас чем занимается, и чем вы можете помогать людям, и как вы можете стать коучем. Неважно, в какой сфере вы работаете. Вот дальше просто будьте внимательны, поделюсь с вами своим опытом, своими наблюдениями. Так вот, ко — это... Э, вот э, когда я сдавала биохимию в университете Шевченко, у меня была тема коферменты. То есть есть ферменты, а есть вещества, которые способствуют выработку ферментов. Ну и во всем у нас ко это сопровождение. Это чтобы случилось нечто, надо, вот в переводе с латыни, это ко это вот как-то так. Можно определить. Поэтому коуч это тот, который берет вас с точки А, точку точку Б, ведет и сопровождает. Если этот коуч, да еще и психолог, да еще и врач, да еще и опыт имеет, да еще и как бы там такой стержневой человек, ну, вам просто повезло. Так вот это коучинг. Почему сегодня я об этом говорю? Тренды э, 21-го столетия я уже обозначила. Да? 9-10 год это начало инфобизнеса, 11-12 это тренд стал инфобизнес, 13-14 э, коучинг появляется, дальше 15-16 блогеры стали в тренде. 17-19 онлайн-школы пошли прямо так вот активно, да? Помните, да, я вот просто говорю то, что вы все знаете. И 19-20 год э, вошел на рынок, э, продюсерство стало, и коучинг и наставничество просто закрепилось. Почему? А вот теперь, внимание! Очень самое интересное начинается. Смотрите. Каждый из нас э, в какой-то степени, в какой-то мере может быть э, довольно-таки специалистом своей области. Ну, например, если вы преподаватель, и вам достало сидеть э, и зарабатывать ну, те деньги, которые вас не устраивают. Вы хороший преподаватель, у вас есть опыт и вы можете и поглядывать уже в онлайн, но вы что то боитесь, вы стесняетесь, у вас там есть какие-то тараканы, как вы здесь можете стать коучем? Хотите, расскажу, если вы преподаватель. Напишите, кто вы по профессии, я покажу вам ваш э, путь, как вы можете стать коучем и почему вы можете зарабатывать достойные деньги. Вот преподаватель, смотрите. Преподаватель хочет уйти из школы, института, и заниматься самостоятельно, и помогать людям э, стать лучше. Брать своих учеников, необходимых, нужных ему, не всех подряд, это не школа, не институт, это вы уже выбираете себе тех, которые вам подходят, теми, которым вам хорошо работать и удобно. И, естественно, вас тоже будут выбирать. Как вы можете стать коучем? Вы берете человека с точкой А, преподаватель. Чего человек хочет, определяете, четко прописываете, проговариваете, задаете коучинговые вопросы, этому, конечно, надо поучиться. И доводите человека через свою программу, созданную индивидуально под него, в точку «Б». И человек годами, например, изучает иностранный язык и не может его выучить. А вы взяли, под него построили программу, продали ему за достойные деньги – не за те деньги, которые мы покупаем, там, курсы, а за те деньги, которые точно вы доведете человека до результата. Да, тут надо будет повкладываться, но вы человеку дадите результат. Почему сегодня, почему сегодня мы говорим о коучинге и наставничестве? Я сейчас озвучила вот этот э, перечень по годам, когда, в каком году был тренд, там, самого инфобизнеса, да, онлайн-школы, коучинг, тренерство, куча курсов, да? И почему сегодня вышло, на, прямо на первый план вышло коучинг и наставничество? Как вы думаете? Так вот, смотрите, наша с вами ситуация, которая произошла с нами с пандемией связана. Она нас всех загнала в интернет, правда? Даже те, кто и не хотели, теперь зашли в онлайн. И бизнесы, люди переносят, очень даже упирались, упирались, но все равно переносят в онлайн. Естественно, увеличилось количество конкурентов. Соответственно, все поперли со своими знаниями, курсами, ну, в хорошем смысле поперли. И на тех людей, на те головы людей, которые учатся, развиваются, ищут новые, прокачивают себя, свои свое мышление, свои навыки, на их головы сваливается невероятное количество этих курсов. И мы что делаем? Из одного курса в другой идем, из одного тренинга в другой идем. И нас постоянно бомбят этими знаниями, правда? Вот кого? кто это понимает? Кто согласен? Поставьте плюсик, кто, кто, кто связан с этим. Даже блогеры и те сейчас набрали людей, и они теперь продают какие-то дешевые курсы, там, ну, кто из них кем стал, и то и может продавать. Так вот. Вы продаете, например, вы нутрициолог, вы продаете биологически активные добавки. Сейчас здоровье, wellness, сегодня в тренде тоже. У вас есть компания, допустим, сетевая компания. Вы продаете очень хорошие, полезные продукты. И это сегодня, и не только сегодня, это уже десятки лет в тренде. Особенно сегодня, когда много химии, когда у нас сегодня мы хотим стать стройнее там, и так далее, и так далее. Вы не просто продаете эти биологически активные добавки. Вы человека тоже берете в коучинг берете и сопровождаете его 3-6 месяцев, Договаривайте с ним о той цене, которая будет за это ваше сопровождение. Там будут и консультации, и разборы, там будут и консультации, связанные с специалистами, понимаете? И вы можете любой человек, который чем-то обладаете, какие у вас есть способности, умения, вы можете стать этим коучем-наставником. Понимаете меня? Поэтому люди сегодня устали от этих количества этой информации. Его надо взять, этого человека, и провести с точки А в точку Б, и помочь сэкономить человеку деньги. Почему это деньги? Ведь программа стоит прилично. Не так, как стоит там какой-то курс. Да? А наставничьего коучинг стоит тысячи долларов. 500, 500 и, и выше. Да, то есть это приличная сумма. То есть, а ну вы экономите на деньгах. Почему? Потому что вы экономите еще и время. Вы экономите еще нервы. Потому что вы пойдете из одного в другой, в третий какой-то курс. Потому что люди думают так. Ага, там хватит, там хватит. А вот вдруг этот будет там, таблетка. Да ничего подобного. Не будет этой таблетки, пока вы не начнете делать. А делать мы... Мы так люди устроены, что нам нужны мотивации какие-то, поддержка и концом ну, и пряником, как говорится, да, и поэтому мы в конечном итоге все равно будем сливать эту кучу денег, если вам нужно там здоровье поправить, отношения улучшить, там свой любимого человека найти, там не знаю бизнес улучшить, неважно у каждого разумного адекватного человека есть та тема, которая его волнует, но он уже какие какое-то время уже годы, наверное, никак не может выйти на тот результат. Ну, например, там посты какие-то, какие-то видюшки снимает человек, там старается в том же Фейсбуке или в Инстаграме, там сторис там как-то вкладывается, работает. И что? Прям клиенты так и пошли к вам покупать все. Да, по определенной технологии вы находите тех людей, которые заинтересованы получить результат, а не просто купить какой-то курс или какую-то биологически активную добавку, или какой-то там, не знаю, несколько уроков по английскому, там, ну, неважно, что вы продаете. Или вы преподаете э, уроки рисования, например. Или вы преподаете игру на гитаре. Или... Все, что вы можете, вы можете превратить в коучинг. Понимаете? Какая штука интересная. Поэтому не сидите просто так в этом интернете, в этих соцсетях. Найдите для себя применение и не бойтесь, потому что, бляха, жизнь такая короткая. С сутками мы сидим 2-4 на 7 с этими телефонами. Мы помогаем поднять чьи-то охваты. Правда же? Но при этом у, у каждого из вас наверняка есть что-то, что вы умеете делать. Э, таким образом, я, Надежда Новосельская, психолог, психотерапевт, коуч, наставник, показала вам простые примеры, как вы можете зарабатывать достойные деньги. Достойные деньги на своих знаниях, на своих умениях. Это может быть консалтинг, это может быть финансовая консультация, да все что угодно, все, что вам нравится, все, что вы можете дать больше пользы людям, но найти адекватных людей, которые готовы будут платить за результат. И это и есть коучинг и наставничество. Поэтому моя новая программа, которую сейчас мы готовим, она так и будет называться Путь из точки А в точку Б, к спокойному э, наставничеству или коучинговому бизнесу, к спокойному, без нервов, без напряга. Это не так просто, без нерва, без напряга. Потому что мы боимся, как нас оценят, как нас осудят, а что нам скажут. И в этом большая работа э, должна проводиться с нашим мышлением, с нашими установками. Я как психотерапевт знаю, как это непросто. И с собой работаю и другим людям помогаю. Сама обучаюсь в дорогих, достойных коучинговых программах, и прекрасно понимаю, что себя тоже надо время от времени чистить, потому что ну, людскую берешь на себя и так далее. Поэтому если вы психолог, коуч, преподаватель, художник, специалист, не знаю там, по настройке рекламы, то, что вы умеете делать уже хорошо. Любой ваш вид, вид деятельности вы можете выстроить в коучинговую программу. Да? И, может быть, вы занимаетесь, не знаю, там, врач-врач, логопед, врач-логопед. Вот у меня была девушка, которая пришла с одним каким-то маленьким запросом, как ей увеличить доход. А в итоге мы накопали столько у нее болей, и проблем, комплексов, которые у нас у всех сидят. У нас у всех они есть. Она за месяц увеличила доход несколько раз. убрав только у себя вот эти программы зависимости от мамы, комплексы неполноценности, всевозможные и так далее. Выстроила отношения с сыном, с мужем, с мамой, со сестрой. Потому что я, ценность уничтожена, вот прям на ноль была и в этом наша большая проблема поэтому не бойтесь смело идите в то дело которое вам нравится конечно за все нужно платить вы можете проходить самостоятельно какие-то курсы тратить свое время, деньги но можете пойти в программу ко мне, к другому человеку, тут уже выбираете сами просто моя задача сегодня была вот выйти в эфир и сказать друзья мои дорогие Мир сегодня другой. Он таким не будет, как он был до пандемии. И вы это уже поняли. И он сильно-сильно меняется. Спасибо интернету, что он у нас есть. И мы сможем помогать друг другу и делать этот мир лучше. Поэтому те из вас, кто обладает знаниями, экспертностью, вы можете в 10 раз, в 100 раз быть востребованнее, богаче, счастливее, помогая другим людям и получая за это достойные деньги. А я приглашаю вас на индивидуальную, личную, бесплатную консультацию. Если вы слушаете меня в Инстаграме, в шапке профиля есть анкета, заполните ее и напишите просто в директ. Хочу консультацию. Мы с вами свяжемся и я покажу вам где на каком этапе вы есть, что вам нужно сделать, чтобы выйти на тот доход, который вы хотите. Как найти своих клиентов, где их найти, как находить. И не просто, если вы психолог, продавать какие-то консультации, а продавать программу, которая человеку даст новые навыки, и человек уже никогда больше не попадет в ту ситуацию, в которой он оказался. Потому что ну, одна консультация – это ну, озарение, инсайт, какие-то облегчения. Но это же не меняет жизнь, правда? Именно поэтому одной консультации, двух консультаций мало. что по моему, опыту давать программу, пошаговую программу, или серию консультаций, которые человека увидят на какую-то светлую дорожку. Это кто-то психолог. Ну, а кто из вас занимается чем-то другим, помните, что сегодня возможности велики. довести человека до результата, это значит помочь ему стать другим. Это значит себе тоже копилочку в карму добавить. Подробности, что и как делать, покажу, расскажу. Ну и, конечно, подписывайтесь на мою страничку, слушайте мои эфиры, получайте мои материалы, может быть, кому-то полезные, я надеюсь. И да пребудет с вами сила, внутренняя сила, смелость, радость, счастье и любовь. Ссылочка на анкету будет под этим видео в Фейсбуке, а в Инстаграме в шапке профиля. А я с вами пока прощаюсь. Пока-пока.